Сегодня мы поиграем в игру под названием Quick Draw. Это как бы четвертая часть. Нажимаем начать. На начать. Кстати, первая часть будет ссылочка в описании. Нажимаем начать. Здесь можно как бы там язык выбрать. Начать. Звезда. Может, Может это гора. гора. Или акула. Или, Или самолет. Или это наковальня. Все. Это же звезда. Да, угадала. Овца. Полосовца. Может это хоккейная шайба. хоккейная шайба, или сковорода, или улитка. Может это мышь, или морская черепаха, или лягушка. Может это свинья. Увы, у меня нет никаких идей. Ладно. Трамбон. так. Mm. Mm. Mm, mm, Может, это линия. Или пояс. Или отвертка. Или наручные часы. Может, это зубная щетка. Mm. Mm. Может, это зубная щитка. Mm. Mm. Uh -huh. Увы, у меня нет никаких идей. Полочный вентилятор. Может, это линия. Или леденец. Или леденец. знак стоп. Или Такс. цветок. Может, а это почтовый это цветок, ящик. Почту? Может, это вентилятор. Увы, у меня нет никаких идей. Я почтовый ящик, Комар Может, это линия Или это зеленая линечка. фасоль Или кисточка для рисования ну, какая-то Может, это Комары. пассатижи Или, Или костер пушечки. Это же комар Комар Вместо комар говорит комар Дом ну, это Может, это линия или подушка. Это же дом. Ладно, комар. Ладно, это ложика ступень раз. Рот. Может, это линия. Это же рот. Ламинго. Бля. Может. Это пруд, или подводная лодка, или лебедь, это, это же фламинго. фламинго, панда. Может, это круг, может, это лицо, может, это медведь, или лягушка. Или обезьяна. Или плюшевый мишка. Увы, у меня нет никаких Марков, идей. Морковь. Не знаю, что я такой угарная. Морковь. Может, а -а -а. это уличный фонарь. Или спальный мешок. Или чемодан. Это пломастер какой это мобильный телефон, или, телефон. или компас. компас, или да, да, да, Вы, да, да. У меня нет никаких трава. идей. Трава, это может, это зигзаг, это, ди... это трава. Какой это зигзаг? же трава, может, это клавиатура, или каноэ, или бассейн. Это же yeah. повяр.